Постоянно мы видим пациентов, которые обращаются к нам с просьбой, доктор, восстановите мне зубик на штифте, он мне еще послужит. Мне его уже пять раз лечили, так все было чудесно и замечательно. Только не ставьте коронку. Сразу же возникает вопрос: почему, кому это нужно, зачем, кто внес в головы сотням и тысячам людей эту информацию, что коронки это плохо. Основная функция коронки защитить зуб. Коронка является телохранителем для зуба, который прошел лечение, который был восстановлен с помощью тех или иных способов. Цель коронки – защита зуба, восстановление его функции и эстетики, естественно. Это классический путь лечения зубов. За последние лет 300 в стоматологии появились новые материалы, но концепция лечения подтвержденные многочисленными научными исследованиями не меняются зуб депульпированный мертвый зуб это чаще всего зуб сильно разрушенный который требует и умоляет о защите да сейчас появились новые методики позволяющие делать своего рода накладки на мертвые зубы но отнюдь они не заменяют коронок коронки сделанные из различных материалов, но правильно сделанные коронки, защищают зуб и увеличивают срок его службы. Многочисленные исследования, которые проводились во всех странах мира, показывают, что срок службы зуба, который прошел эндодонтическое лечение, либо, проще говоря, просто стал мертвым, около 8 лет. Зубы, прошедшие эндодонтическое лечение, более подвержены трещинам и переломам. И единственным способом защитить такой зуб – это одеть на него коронку. Правильно установленная коронка перераспределяет жевательные нагрузки по поверхности зуба, обхватывает пролеченный зуб и защищает его от перелома. Коронки защитили мои собственные зубы. Больше 20 лет назад, в течение полутора лет, мне лечили зубы. Прилечивали, лечили и установили на эти зубы коронки. Эти коронки стоят до сих пор. Я думаю, что если бы я этого тогда не сделал, я бы уже давно себе ставил имплант. Очень часто приходят люди и говорят, доктора зачем мне это все лечить? Давайте это все поудаляем, поставим импланты и будет мне счастье. Никогда я к вам не ходить больше не буду. Ну, на самом деле, это глубокое заблуждение. Импланты требуют э, внимания, ухода, контроля, и с ними точно также могут возникнуть проблемы. Поэтому мой личный подход, если есть возможность провести адекватное лечение на зуб, который пострадал из-за кариеса или в результате травмы, то никогда не удаляйте его, восстановите. Импланты вы поставить успеете всегда. Самому старшему пациенту, который у меня ставил импланты, было 87. Дай бог ему здоровье до 120. Ничего, все стоит и функционирует. Своей маме я ставил импланты в 70. Успеем, успеем 100%. Лечите зубы, восстанавливайте их с помощью коронок. Правильно изготовленные, зафиксированные коронки прослужат вам долгие годы. Видел один раз коронку, которая простояла 85 лет. Она была установлена после Первой мировой войны. Такое тоже возможно. Коронка должна абсолютно точно прилегать к краю обработанного зуба. Это принцип хорошего паркета. Шов-шов, шов, стык в стык. Обязательное условие плотный контакт с соседними зубами. И тогда эта коронка будет служить долгие-долгие годы. Аргументы у противников коронок всегда одни и те же. Доктор! Весна сна будет фиолетовая, станет синий, под ней зуб сгниет, ничего будет хорошего не получится, потом все равно удалять. На самом деле это все не так. Все зависит от качества и точности изготовления коронок. Структура всех коронок состоит из каркаса и внешней облицовки. Внешняя облицовка, керамический слой, обеспечивает эстетический вид работы. Сам каркас обеспечивает поддержку для керамики и точность прилегания края обработанного зуба. От того, как этот каркас сделан, зависит долговечность работы и срок службы короны. Рынок предлагает такое разнообразие видов коронок, что многие просто теряются. На мой взгляд, залог долгой службы коронки является не в виде материала, из которого она изготовлена. Это определяется точностью работы и коммуникации врача и техника и соблюдением всех тех правил, которые прописаны в каждом учебнике для студентов Медицинского института. Прилегание, контакт, эстетика и функция. И если эти правила соблюдаются, то неважно сколько это будет стоить. И 2000 долларов, и 100 долларов эти коронки будут служить. Очень много опасений всегда возникает у пациентов, которые обращаются к нам за помощью с передними зубами, пострадавшими от травмы или какого-то лечения, это самые сложные виды работ. В этой ситуации требования, которые предъявляются к врачу и, кроме того, к технику, которая будет делать эту коронку, очень и очень высоки. Именно в руках техника находится эстетическая составляющая работы, как этот зуб будет выглядеть в руках врача, проверить работу техника, обеспечить ему точное прилегание к краю обработанного зуба и оценить внешний вид. Современные материалы позволяют практически полностью передать естественный цвет зубов, их прозрачность, полутона, трещинки и сколы. Все это находится в руках у мастеров-керамистов. Как вы думаете, из какого материала сделана эта коронка? Это простая металлокерамика, но сделанная техником профессионалом. Здесь сделана имитация розовой десны, прорисованы бороздки, созданы полутона, прозрачность, белесые пятна. Можно ли было сделать такую же работу на более дорогом материале? Да, возможно. Но эстетически внешний результат был бы таким же выбор керамиста в данной ситуации это залог удовлетворенности результатом красота это их заслуга и когда пациенты приходят к нам и говорят вы знаете вот мне поставили коронку она видна требуйте требуйте того чтобы сменили мастера керамиста сделали другое это достижимо Современные материалы, современные технологии, современные знания и методы обработки позволяют добиться идеального результата.